Всем привет! Сегодня будет небольшой влог, а, как мы работаем на отежке двухтысячники, Александр Обухов. В общем, идем сейчас на судоверфь. С вами колесмен Дмитрий Холмс. Еще, Диман, поздоровайся с людьми. Привет. Подписывайтесь на мой инстаграм. Да. Ссылочка будет в описании. В описании, да, обязательно обязательно. Ссылочка в описании, конечно. Там снимать, типа, нельзя, то я снимаю... <önemli> Еее, мы прошли, мы прошли... Здесь мы переодеваемся, в общем... Это такая <ли> Народ, вот это ключ, да? А что это у тебя? Чего ты тут? Лом! Лом согнули! Сейчас я нахожусь под самим теплоходом. Сварочная работа производится, варят дно. Днище. Вот такие вот швы, получается, сначала штрабят типа. Вот. Вот. А -а -а. такие вот и потом уже заваривают и вот такой шов получается очень в общем вот потом все это красится и все и спускают на воду потом смотрят вот такая вот штука получается We gon' make it all the way We don't care what they all will say Don't listen to the hate, no Listen to my fate, yeah That seemed to be great, yeah And we gon' make it all the way We don't care what they all will say to the hate, no, listen to my face, yeah. Yeah. yeah, we like to go. Put me on the S.P.A., yeah. on top of the I like to get in the no, I ain't here to make friends, yeah. taking it straight to the bank, yeah, I'm like a shark in a tank, yeah, and if your girl wants yeah, I'll give your girl in just beg, that's making me out of my head, yeah, I don't belong in my bed, yeah. I should be famous and sad, yeah, I want not stop till I'm dead, yeah, never let them hate, tell them I'll be great, it's gotta be my fate, you can take it to the bank, I just wanna get it while I can't, when I get it, Потому что вбило в сторону первой головки первую головку вскрывать, не вскрывать. Видишь? Со второй вило в сторону первой. И поэтому может быть это нормальное. сняли две головки. Сказывающий коллектор. подготовлены а, тележки к слепованию перевозки до главных телег таким вот образом крепится все снимаю хирургические перчатки мы хирурги пропусти да да да Короче, идем сейчас на обед. Всего лишь час. час. Час пожрать и снова на работу. До пяти часов. В общем, народ, проварив швы, их обмазывают мелом мел когда высыхает с внутренней части стороны промазывают терросином спустя несколько часов если есть где щели микротрещины или непровары керосин проникает и видно где по мелу становится он сырой что где есть непровар Ну, судя по мелу он сухой но я сейчас проварено все отлично все хорошо После чего ставятся, подкатываются вот такие телеги. С помощью гидравлики все они синхронизируются проводами, поднимаются и убираются тумбы. вот эти И опять же таки с помощью на все телеги синхронизируются и еду на косые телеги туда дальше. Вот эти телеги убираются, укатываются и судно спускается на косых телегах на воду, после чего опять проверяется на герметичность все места, где были сварены. в общем как-то вот так вот. Один, один. ну все да я чистый. все, рулим домой на сегодняшний рабочий день окончен у нас по крайней мере. Она уже на телегах Телеги стоят Тумбы тоже Сочики мои Все по кульшу Еще один кораблик какой-то здесь Смотрите, что то Интересное есть Вот Идолой Идолой да? ну, нахуй, нет, нет, нет. Не, ну потом а под одобрение по... отбивать будем. Понял? Да. да, вот смотри покрасить. Да. Тут еще Правильно. пока не покрасили. Тут от песка строили. Прямо четко, Огонь. Вот это вот коры там. Да корыто, бля. Бля. Ты посмотри, какая да, Дырки, дырка. Тут дырка. Тут щель трещина. Другие дырки, снимал. Другие дырки бы снимал. Да? А -а -а. Три богатыря идут. Руки базуки. Ну, пихает, ⁇ пта. Я тебя вызываю, руки базуки, на бой. Мой. С грещенными руками, не то, что тебя там банк. Понял? Вот так вот мы прошли. Всем пока.